Одушевленный предмет ты всегда в заводах и делах, Всю жизнь потрачет за монеты на производственных местах. Одушевленные предметы, слова друг другу говорят, И сокровенные секреты ты в себе лелеет и таят. Одушевленные предметы должны держаться на плаву, И все возможные диеты блести во сне и на его. Одушевленные предметы себя нисколько не щадят, И как крылатые ракеты куда-то рвутся и спешат. Одушевленные предметы, Зимой невзрачные и скучные, И девять месяцев ждут лета, Подая спячку до весны. Одушевленные предметы, Проводят в гаджетах всю ночь, И целый день без интернета, Не каждый сможет преодолеть. Одушевленные предметы при свете любят и в тени, И, возводя вокруг макеты, живут с предметами любви. Одушевленные предметы не любят, любят, предают. Но миг бессолнечного света во тьме безвременно умрут. Но в миг без солнечного света, да, тьме безвременно умрут.